Одной из распространенных привычек среди мультиинструменталистов, когда дело доходит до игры на стандартной фортепианной клавиатуре, является попытка применить выразительность других классов инструментов к простым в выкл переключателям синтезатора, как правило без какого-либо эффекта. That, yeah, yeah. Like like Это распространяется и на другие музыкальные периферии, иногда более подходящие для таких манипуляций. Обычно миди-клавиатуры оснащены pitch-band колесами, сенсорными полосками или джойстиками, но они редко производят естественно звучащий результат и оккупируют одну из рук полностью. Именно по причине неестественности звучания одна из осей джойстика, как правило, привязана к вибрата. Неудивительно, что на рынке полно устройств, которые преобразовывают это усилие в язык музыки. Первое – это роли Seaboard – мультиполифоническая MIDI-клавиатура, которая позволяет сопоставлять жесты со звуковыми параметрами. Другая схожая интерпретация этой идеи – это Hacking Continuum. Оба эти варианта поставляются с премиальным ценником и, по моему мнению, заслужено. Следующий пример чуть менее комплексный. Genki Waze, насколько я понимаю, состоит в основном из кольца, который может управлять программным обеспечением. но сайт позволяет приобрести модуль Eurorack и MIDI-адаптер 5 1 что делает этот сетап вполне универсальным. Другой вариант, если существует необходимость управлять железными синтезаторами – Enhancia New Over Ring, Полный комплект состоит из кольца, станции с современными 3,5-мм MIDI-входом и выходом и программного обеспечения для точной интерпретации жестов. Но я не только не могу оправдать трату в 300 долларов на то, что могу сделать сам, я также хочу устройство свободное от программного хоста в виде ПК, потому что я предпочитаю этапы без управления с компьютера. и я хочу, чтобы все элементы контроля были рядом с реальным оборудованием. Запустив быстрый Google поиск я нашел библиотеку ESP32 BLE MIDI, которая позволяет отправлять MIDI сообщения посредством беспроводной Bluetooth-связи, и которую люди, судя по информации, использовали успешно, и начал составлять план. План состоит в использовании двух плат ESP32. Один, как наручный сервер, собирающий данные с акселерометра и преобразующих сообщения об изменении в истории и модуляции. Я привяжу тангаж к бендам и крен к модуляции. Кроме того, поскольку на борту модуля MPU6050 есть встроенный гироскоп, для бендов я также буду собирать информацию о горизонтальном смещении, поскольку оно также отображает это интуитивное движение. Три потенциометра будут контролировать чувствительность каждой оси к соответствующему параметру. его батарея будет поддерживать беспроводную работу устройства с помощью модуля управления зарядкой. Этот конкретный модуль поддерживает все средства защиты и не имеет никаких ограничений по минимальному току, что наконец отправило платы на базе TP4056 для меня в отставку. В таком случае у меня будет возможность подключать свой компьютер к наручному блоку для управления программными синтезаторами с, я надеюсь, низкой задержкой. Для управления любыми железными блоками я также построю стационарный хаб, который сможет конвертировать беспроводные Bluetooth MIDI сообщения в аппаратные MIDI сообщения для взаимодействия с аппаратными синтезаторами. Для этого хаба я выбрал контроллер с Solid экраном, и с помощью поворотного энкодера смогу переназначить бенды и модуляцию, как любую другую MIDI CC команду, для управления громкостью, параномированием, позиции Wave Table и всем тем, что конкретно синтезатор сможет изменить на лету. Я не могу собрать простую сквозную схему, она неизбежно повредит данные. Это должна быть полноценная смешивающая схема. Я также добавлю два серии выхода для взаимодействия с модульным и полумодульным оборудованием. После пары вечеров пайки и еще несколько дней программирования у меня на столе были прототипы. Наручный блок несколько громоздкий, но я уверен, что смогу уменьшить его размер по крайней мере в три раза. Я добавил включатель питания кнопку начала прекращения передачи данных под большой палец и переключатель направления, чтобы переключаться между правой и левой рукой. Я также добавил аналоговый акселерометр, чтобы проверить, будет ли он работать с меньшей задержкой, чем цифровой. Со стороны станции я припаял аппаратные MIDI входы и выходы и операционные усилители для увеличения Сигнал отцапов до уровней CV, идущих на выходы 3,5 мм. Входящие Bluetooth сообщения могут быть реорганизованы как любое MIDI CC сообщение, идущее через любой канал, чтобы управлять несколькими синтезаторами одновременно или переключаться между ними. Первым делом стоит проверить работу напрямую с компьютером. Для этого нужно выполнить сопряжение, выбрать режим драйвера в моей до-станции и установить флажок для прослушивания входящих сообщений. Данные из гироскопа создают много шума, все чувствуется слегка неконтролируемо. Результаты намного чище, когда на бенды влияют только данные с акселерометра. Тестирование показало, что существенной разницы между цифровым и аналоговым акселерометром нет. Есть небольшая задержка, она вероятно не очень заметна на видео, но так как выразительность главная цель, на это стоит обратить внимание. Кроме того, устройство постоянно отключалось и подключение никогда не следовало одной и той же процедуре и требовало нескольких перезагрузок и перезапусков до. Это очень неудобно и выбивает из колеи. После отключения всех остальных беспроводных соединений на моем компьютере, включая Wi-Fi, задержка сократилась и проблема отключения стала менее частой. Это привело меня к выводу, что слабым звеном в этой цепочке являются беспроводные возможности моего компьютера. Поскольку мой конкретный аудиоинтерфейс не имеет MIDI портов, я схватил на дуе и быстренько собрал USB MIDI интерфейс, чтобы иметь возможность сопряжать устройство со станцией, подключать станцию к интерфейсу MIDI кабелем, подключать интерфейс к ПК и получать MIDI сообщения таким образом. И проблема отваливания от Bluetooth исчезла. На данный момент все еще существует некоторая задержка, поэтому мне пришлось внести несколько коррективов в первоначальный план. Поскольку прямое Bluetooth подключение к моему компьютеру немного медленное, и я все равно скован использованием MIDI USB интерфейса, Интерфейса. Вместо того чтобы читать значения, преобразовывать их в Bluetooth MIDI и отправлять медленные Bluetooth MIDI сообщения для отправки обычных MIDI, я решил полностью лишить сообщения универсального протокола и отправлять необработанные значения и преобразовывать их на принимающем конце в MIDI, уменьшая количество шагов и объем отправляемых данных. Для этого я использовал протокол ESP Now, который без каких-либо махинаций с рукопожатиями при наличии только MAC-адреса может отправлять только 3 байта данных на устройство, которое ожидает только 3 байта данных. Я удалил все куски кода с подтверждением передачи, чтобы уменьшить задержку, и все заработало безупречно. Thank you. Эта конкретная сборка работает нормально, на этом этапе стоит просто миниатюризировать дизайн и закончить печать всех корпусов, но некоторые мелочи меня не устраивали. Во-первых, это конструкция из трех контроллеров, где на самом деле требуется только два. Прием данных, создание MIDI и преобразование в USB MIDI должны происходить в одном устройстве. И это, как минимум в теории, довольно легко реализовать, потому что более поздняя версия ESP32, под названием S2, способна быть нативным USB устройством, что делает адаптацию кода довольно легкой. Но мало того, что этой штуки у меня нет, существуют и другие проблемы. В основном энергопотребление, текущая установка убивает Эту относительно жирную батарейку через полчаса. Именно по этой причине на всех кадрах был шнур. Это не связь, это просто для питания. И проблема даже не в емкости, а возможностях только отдачи этой батареи. Примерно на 3,5 вольта она просто перестает быть способной питать прожорливый Bluetooth Wi-Fi чип. Это заставляет меня поменять аппаратное обеспечение и перепроектировать все с нуля. Поскольку лучшая прошивка с точки зрения задержки использовала прямую передачу пакетов, не будучи завернутый в очень специфический протокол, я решил использовать модуль NRF24L01, который очень похож в этом отношении. Это означает, что я могу соединить этот модуль. Дую, который раньше был просто MIDI-USB интерфейсом, и использовать его в качестве хаба, который делает все, прием данных, аппаратные MIDI, USB-MIDI, CV-напряжение, реорганизацию сообщений и так далее. В качестве передатчика у меня было два варианта. Про микро и STM32 BluePill. Второй вариант не только менее энергозатратен, но и имеет гораздо большее разрешение на входах HCP, что позволит избежать потенциальных резких рывков при изменении уровня эффекта. Не говоря уже о том, насколько большими вычислительными способностями он обладает. Таким образом, сетап меняется от сложного. чтения данных об ускорении, обертывание их данных протокол Bluetooth. MIDI, отправки Bluetooth MIDI, преобразование в MIDI и преобразование из MIDI в USB MIDI, гораздо более простому чтение данных об ускорении, отправки этих необработанных данных, а затем простого преобразования их в USB MIDI. Так что еще через пару вечеров, у меня были очередные рабочие прототипы. А ручный блок намного меньше предыдущей итерации, тоньше имеет гораздо более удобную кнопку. Я прикрепил ладовую заглушку, чтобы зафиксировать устройство на руке. Хаб на базе DUI имеет все предыдущие функции, плюс несколько новых. Было бы неправильно не использовать остальные аппаратные интерфейсы, поэтому я добавил функционал MIDI микшера. Я не написал никакой функциональности для двух дополнительных портов TX, поэтому на текущий момент они просто ожидают будущей имплементации. И это лучший баланс между задержкой и удобством. Всего два устройства, никаких толстых меди батареи хватает на гораздо дольше. Я могу использовать стройные синтезаторы бенды и модуляции. Я могу перенаправить разные CC на любой параметр VST на любом канале. Я могу использовать устройство для управления параметрами нескольких вести одновременно. Можно во время или после записи прописать автоматизацию трека по параметру. Так что в конце дня у меня было три версии одного и того же устройства. Bluetooth версия полезна в том случае, когда требуется только подключение к ПК. Будучи по своей сути Bluetooth сервером, при переключении между ПК и хабом я должен вручную прерывать соединение и каждый раз устанавливать новое. Поэтому, поскольку я не использую свой компьютер в качестве центра управления железными синтами, не то чтобы мой аудиоинтерфейс это поддерживает, мне не хочется продолжать реализацию конкретной этой версии. Однако существует открытый проект умных часов, в который встроен акселерометр. Сенсорный экран должен быть способен вместить в себя все меню, переключать каналы, номера CC сообщений и чувствитель. И позволять хранить множество пресетов. Будучи проектом на базе SP32, перенос проекта не должен вызвать много проблем, если когда-нибудь заполучу его в свои руки. Я чувствую себя обязанным подчеркнуть, что я протестировал более одного модуля SP32, и задержка колеблется от юзабельной до невыносимой. И я понятия не имею, как будет вести себя этот конкретный блок. Задержка также коррелировала с энергопотреблением. Более медленный модуль был способен жить от батареи гораздо дольше, разряжая ее должным образом. То же самое устройство должно открыть возможность использовать версию на базе SP Now, которая показала наименьшую задержку. Но я бы связал ее с 2 в качестве хаба чтобы иметь функционал нативного USB в данный момент у меня нет ни того ни другого и я не собираюсь тратить на них деньги тем более что текущая рабочая версия основанная на дуе и stm32 обеспечивать наилучший баланс между задержкой она в принципе существует только в контексте версии спинау и простотой энергопотребление очень низкое и я не смог разрядить батарею во время тестирования станция поддерживает как USB так и аппаратный миниатюр одновременно без необходимости ручного подключения мне просто нужно щелкнуть переключатель и подать питание эту версию все еще можно сделать намного меньше но в данный момент это не принципиально что можно поменять, так это железо. Либо поставить более мощную версию на 24 в хаб, либо перенести весь проект на лора.